В городе идет масштабное обновление мест отдыха, Рябиновый и Комсомольский бульвар, реконструкция скверостроителей. За обновлением городской среды активно следят и представители местной власти, и журналисты. Чтобы полноценно провести необходимые работы, приходится иногда чем-то жертвовать. Вы наверняка заметили пропажу деревьев в скверестроителей. Что с ними стало и действительно ли ими пожертвовали, расскажем в следующем материале. В городе кипит благоустройство и строительство. Вырастают новые дома, облагораживаются места отдыха. Реконструкция скверостроителей в самом разгаре. Для города это важный объект. Совсем недавно в сквер приезжал глава города Василий Тихонов, чтобы узнать, как идут работы. Планы грандиозные. Сквер преобразится до неузнаваемости. Помимо традиционной доски почета, планируется еще много нового. Сквер будет очень красивым. Более 11 подобъектов. Центральная – это площадь времени. Здесь у нас будут солнечные часы, галереи, все это будет подсвечено. Здесь трибуна, тематическая композиция «Город», в которой включены флагштоки. Однако для того, чтобы сквер получился именно таким, необходимо чем-то пожертвовать. И если судьба старых лавочек и бордюров нам известна, а их там, к слову, демонтировали, то тайное исчезновение зелени так и оставалось не раскрытой. Неужели пришлось пожертвовать рябинками ради общего блага? А вот и нет. Конечно, из-за коммуникаций, которые планируют провести в сквер, деревья бы погибли. Но найти путь к спасению все-таки удалось. Не так давно на продолжении улицы Ленина появилась целая полоса деревьев и кустарников, рябины, березы и даже шипов. Всего около 100 зеленых насаждений, которые высадили больше 10 лет назад в том самом сквере строителей. Решение о пересадке принимало Управление по предопользованию экологии после консультации с представителями как заказчика, так и квадратчика по данному муниципальному контракту. Потому что далеко не во всех случаях есть техническая возможность пересадить такие взрослые растения. Позиция нашего управления заключается в том, что когда такая возможность есть, ее необходимо реализовывать. Рябины в сквере строителей были высажены достаточно плотно. Пересадить пришлось в том же виде, чтобы не разрушать корневую систему и не травмировать ее. Иначе растения просто не приживутся. Деревья расположены на одной стороне дороги, потому что там нет никаких коммуникаций. На разделительной полосе, к примеру, кабельная линия освещения, на следующем газоне – освещение тротуара. Данный участок мы выбирали исходя из того, что здесь нет охранных зон инженерных коммуникаций, особенно здесь нет кабелей. Вот, поэтому можно было работать с применением техники эскалаторами, с ковшом, потому что вы выкапывали яму, сажали растения, закапывали и без риска повредить что-либо. Подрядчик тесно сотрудничает с экологами, советуется по поводу удобрений, по поливу и уходу за деревьями. Пересаживали с применением техники, старались сделать все максимально аккуратно. Мы постарались и в принципе сделать это, не просто рассадить да, деревья, там, где попало, там, где увидели, а постарались э, сделать какой-то вид, какую то живую, все-таки да, изгород, какими-то сегментами одинаковыми, выдержали какую-то симметрию. Каждый вложил немножко души, немножко сердца в пересадку этих деревьев. Деревья хоть и пересадили, но работы там не прекращаются, пока обрезают сухостой и поливают. Мы подрезаем немножко сухостой, который был еще образован до Пересадки. Ну, каждый день сейчас стараемся лить. Ну, смотрим, обращаем внимание на погодные условия. Если дожди, конечно, не льем. Если дождя нету, то нанимаем машины, поливочные, поливаем. В планах хотелось бы подстричь и сделать, как, как чтобы это выглядело живой изгородью. Ну, пока что экологи не советуют подстригать. Может быть, оставим это на следующий год. На данный момент растениям требуется регулярный полив. Сейчас травмированная корневая система восстанавливается. Экологи дают хороший прогноз. У меня вообще хороший прогноз, потому что сейчас они чувствуют себя хорошо, если и дальше за ними ухаживать, если не будет каких-то таких вот прямо резких погодных условий, потому что ну, это все живое и, сами понимаете, все может произойти, то прогноз достаточно хороший. Насколько хорошо себя чувствуют деревья, по словам экологов, будет понятно к середине следующего лета. И хочется верить, что большую часть зелени скверостроителей все же удалось спасти. Анастасия Кулешова, Семен Китая, эти Новости.